В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бант из репсовой ленты ленты органзы шириной 38 мм. Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. Для работы нужны 4 пары лент из репса и органзы. Ширина этих лент 38 миллиметров а длина отрезка 28 сантиметров края лент я уже обработала и они готовы к работе еще нужны три отрезка репсовой ленты длиной 16 сантиметров и один отрезок узкой ленты его ширина 9 миллиметров а длина 12 с половиной Бантик я украшу самодельной серединкой. Она сделана из бусин 8 мм 6 и 3. Размеры ее 4 см на 1,7 см. Еще понадобятся булавочки, иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Вначале я покажу, как сделать флажки, чтобы уголки у нас получились красивыми. Складываю ленту вдоль пополам, срезаю уголок, затем указательный палец оставляю между сторонами ленты и двумя движениями зажигалки облавляю край. При этом внутренний уголок не деформируется, он остается красивым. Ровненьким. А если э, в распрямленном состоянии оплавлять ленту, то внутренний уголок может оказаться эллипсом. Теперь складываю ленты буквой X или Х, выравниваю стороны и еще одну ленту поверх первых двух и теперь прощью от одного уголка к другому делаю 6 уколов иголочкой и стягиваю нить Нижняя часть батика готова. Теперь покажу, как собрать вот такие петли. Батик у нас симметричный, поэтому петли будут зеркально отраженными. Это одна пара петель. И сейчас покажу, как их сделать. Складываю отрезок репсовой лентой внутрь, отступаю от одного края вниз два сантиметра и в правом нижнем углу закалываю булавочку, это маркер. Второй отрезок складываю также. Отступаю от верха два сантиметра, но теперь маркер буду ставить в нижнем левом уголке. А теперь будем складывать по маркеру. Здесь я подворачиваю ленту на себя, это подворачиваю более короткий конец. Еще раз поворачиваю, получается треугольник. Теперь этот треугольник я перекрою длинным концом ленты. Уголок зафиксирую булавочкой. Переворачиваю деталь и теперь меньший конец отворачиваю от себя вправо и еще раз от себя и вниз совмещаю уголки теперь длинный конец отрезка опускаю вниз и тоже совмещаю уголочки Вот такая деталь получилась у меня. Точно такая же. Теперь зеркально отраженная деталь. Здесь тоже меньший край поворачиваю на себя. Складываю треугольник. Вот так. И теперь длинным концом ленты он у меня с правой стороны сейчас перекрываю треугольничек вот так фиксирую теперь меньший конец ленты отворачиваю от себя влево здесь кстати у меня проходит как бы по одной линии края ленты и отворачиваю от себя и вниз Закреплю такое положение булавочкой, а длинный конец ленты опускаю вниз и совмещаю уголочки. Вот две одинаковые детали. Теперь доработаю эти детали. Лишние буду срезать вот, от одного уголка до другого. Срез обработаю огнем. Здесь точно также от нижнего уголка иду к верхнему. И так подготавливаем все детали. Теперь я их разложила попарно. Вот они идут зеркально отраженные. И все эти детали я набираю на иголочку с ниткой. Делаю 8 уколов иголкой. И таким образом прошиваю все детали. Теперь иголку заведу в петельку и стяну нитку. Стягиваю туго. По центру делаю еще несколько стежков чтобы петли банта не рассыпались и имели более жесткую форму теперь же можно соединить нижнюю часть банта с верхней частью можно ее пришить как делаю я или приклеить горячим клеем. Делайте кому как удобно. Теперь я обработаю серединку банта, приклеиваю узкую ленту от центра по лицевой стороне. По нижней стороне банта я клей не наношу. Просто обворачиваю и все. Не приклеиваю завершаю опять же по лицевой стороне здесь будет стоять серединка и ничего не будет видно а с обратной стороны у меня получается петелька сейчас посмотрите как я вставлю туда ободок для волос серединка бантик преображается Петли очень хорошо держат форму. Жесткость придает лента из органзы. Сочетание с репсом получается очень даже хорошо. Вот какой бантик получился у меня. Можно поставить зажим для волос или ободок. Продеть в петелечку И вуаля, все готово. Вот такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. Желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!